Многие объекты Верхней Пашуме из Свердловской области построены из материала полистиролбетон от завода «Пластблок». Один из них – аптека, которая была построена за полгода. Почему Ваша компания выбрала вновь завод «Пластблок» для сотрудничества? Мы уже не первый объект делаем с данным предприятием. Нравится нам то, что руководство предприятия идет навстречу, и в данном случае мы по зеленым цвету получаю материалы, это первое преимущество данного предприятия. Второе, то что сам материал достаточно э, легок в использовании и позволяет достаточно короткие сроки производить монтаж. Ну и еще дополнительное преимущество, что в дополнение к монтажу данный материал очень хорошо приспосабливается к прокладке инженерных сетей. Просторный торговый зал, наличие рецептурно-производственного отдела и удобное расположение в медицинском городке выделяют новую аптеку на Чайковского, 28. Основные преимущества полисы на Ваш взгляд? Помимо того, что, как я ранее сказал, скорость монтажа, и данный материал имеет одно из преимуществ, то, что он достаточно теплый. То есть мы можем его использовать при определенных толщинах, как самостоятельный материал, как ограждающий конструкцию, можно использовать в комплексе с другими теплоизоляционными материалами. Актуальность полистиролбетона при строительстве объектов растет с каждым годом. Причины популярности. Крупные строительные организации все больше и больше начинают обращать на такой строительный материал, как полистирол-бетон. Строить из полистирол-бетона достаточно быстро. То есть не нужно применять какие-то другие материалы, такие, как, скажем, утеплитель, защита этого материала. Он достаточно теплый, легкий и самое главное, он не горит и не гниет и очень долговечный. Вот на это строители сейчас и начали обращать внимание, стали подходить совсем с другой стороны. То есть не так, как традиционным материалом, таким, как, скажем, кирпич пенобетон, газобетон, а именно как полистиролбетон. И это действительно правильно. Завод «Пластблок» является лучшим производителем и поставщиком продукции из полистиролбетона в Свердловской области по всей России. Ассортимент нашей продукции широк и многообразен. Мегаблоки, плиты перекрытия и покрытия, перемычки, перегородки, сухие смеси. Производство завода «Пластблок» гарантирует высокое качество конечного продукта. Сергей, какие ваши планы на дальнейшее сотрудничество с заводом «Плазблок»? Ну, учитывая, что мы длительное время сотрудничаем с компанией, мы, конечно, это сотрудничество не собираемся прерывать. Завод «Плазблок» готов к сотрудничеству со всеми строительными организациями? Обращайтесь.